Здравствуйте, мои хорошие! С вами я, ветеринарный врач Меркулов Федор Николаевич. Накопилось очень много от вас вопросов, на которые я просто не могу не ответить. Хотя, хотя, тема, которую я сейчас затрону, она была, она звучала. Поищите, пожалуйста, по старым записям, она есть. Может быть, там что возьмете? И сейчас, что я скажу, сравните, и вам это поможет. Очень многие владельцы животных задают вопрос, как перейти с домашнего питания, со своего, на коммерческие корма, или как перейти с коммерческого корма на домашний корм, на свой, или или каким кормом лучше кормить, домашним или своим. По порядку все. Переход с корма на корм – это не есть, скажем так, легкое занятие. Многие жалуются, что вот почему вот вредничает, почему значит, кошка не ест, или почему собака там э, с этого корма не, не, не переходит на этот корм, или почему этот корм ест, а почему не ест, потому что это животное. Это животное. Там все на инстинктах, там все на, на рефлексах, и плюс ко всему обоняние. Там запах. Вот. У нас тоже самое, но мы совершенно другое животное. Мы мыслящие люди. Если вы кормите своим кормом, ну тот, который со стола, я имею в виду курицу, я имею в виду рис, я имею в виду овощная диета, картошку, капусту, морковку, там вот это все. Если вы даете кислоболочные продукты, кефир, бифидок, творожок, сметану, все это замечательно, и все это балансируете по витаминно-минеральному, вот, я не устану это повторять, потому что это очень важно, и животное поедает, то это все замечательно и все неплохо. Вдруг по какой-то причине, вот недавно были вопросы, вдруг по какой-то причине заявляют о том, что ну плохо стала собака есть вот этот корм, мало стало есть, а то и вообще отказывается, утром не поест, в обед поест, не поест, а вечером вот еле как поест этот, этот корм. Можно ли перейти на другой корм? Или вот там какое-то лакомство дают, и вот лакомство это ест палочки вот эти, а вот корм никак не хочет есть. Или вот еще смешивают корма, дают и свой корм, и корм коммерческий. Так делать категорически нельзя. Вы обманываете пищеварительную систему, я уже об этом говорил, и это может привести к последствиям не есть хорошего. Переход, если вы задумали перейти с, со своего корма на коммерческий, он должен быть постепенным. постепенным. То есть дали вы рисовую кашку с бульоном, с куриным, допустим, или там с говяжьим, или там печень говяжью, с, с рисом, допустим, и чуточку добавили тот корм коммерческий, который, на который вы хотите перейти. Немножечко смешали, и э, если съела кошечка или собачка, съела, хорошо, на завтра еще побольше дали, уменьшив свой корм, на послезавтра еще побольше дали. Вы поняли намек, что уменьшая э, свой корм, прибавляю те корма, на которые вы будете переходить. Вот и все. И постепенно так можно перейти. Или вы даете коммерческие корма, пусть сухие, пусть в пакетиках влажные корма, то же самое, примешивая их к своей пище. Там да наоборот, если вы хотите перейти на свой корм. также вот уменьшая этот, увеличивая этот. И все будет правильно. Многие жалуются, а тебе хорошо говорить, вот ты сказал вот так вот так. А вот если не ест, вот если не ест, вот не ест и все, вот не хочет. Сердце у вас мягкое, душа добрая. Вы, если собачка два часа не поест, вы все падаете в обморок и все в конвульсиях. Ребята, все, конец. Что делать? Да ничего не делать. Пусть она два дня не ест. Пусть она три дня не ест. Ничего страшного с ней не случится. Ничего. Ничего с ней не случится абсолютно. Вот. Постепенно, потихонечку перейдет. Нет, не понравился этот корм, значит, другой корм надо посмотреть. Большими порциями не берите. Берите понемногу, если вы со своего корма переходите на коммерческий, понемножку. Вот. Но вода должна стоять постоянно, чистая свежая вода, пусть стоит постоянно. Это не очень легко перейти с корма на корм. Или, или тут же упомяну, почти что в тему, тут же упомяну, что вот какое-то время кормите вы своими кормами. Ну, кормите, кормите, ест, ест. И какое-то время перестает есть или там меньше есть, нарушается аппетит, вот, все, мол, ела, а вот тут вот сейчас стало хуже есть. Вредничает. Просто-напросто вредничает. Вот. Дайте поменьше дозу, утром, допустим. Пусть вот дали, поела, не поела, ну, поела там все. Убрали, вымыли чашку, поставили пустую. И до вечера пусть стоит. Вечером чуточку. Вот. Или пропустите 2-3 кормления. Ничего страшного не произойдет, будет только лучше. Этим... Животное как бы лечится в какой-то степени, ну, в кавычках, как бы проголодается, догадается, сдвиг идет у нее, система пищеварительной, и она потом может, есть такие случаи, могут, что есть и есть и есть и есть, ест. так же и это. И пугаться этого не надо, ничего страшного, если уж совсем неделю будет голодать, совсем, вот тогда да, доводить до этого, конечно, не надо, но вы почувствуете, когда идти к врачу. Тут тогда уже могут быть проблемы с работой желудочно-кишечного тракта, тут тогда могут быть проблемы с печенью или с чем-то, надо смотреть. Надо просто уметь отличить, почему не ест. Или ест вредничает, активно играет, вроде все, но вот не, не ест. Бывает такое. И ничего страшного в этом нет. Я хочу вас предупредить, потому что действительно тоже много вопросов. Вот. Вот такой вот ответ мой. Всего хорошего, до свидания, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, всех вам благ, всего наилучшего, будут вопросы, с удовольствием отвечу, по мере своей силы и по мере своей компетенции.